У кого больше шансов получить нормального мужа? Как получить отличного мужа? С вами Гарри Маркелов. Есть одна старая байка про очень богатого и успешного мужчину, которого спросили, а в чем ваш секрет? Он ответил. Мне попалась хорошая жена гордо ответил он когда спрашиваешь у любого из мужчины какой жена должна быть они не перечисляют по полчаса разные качества э, как женщины перечисляют отвечают именно одним словом хорошая. не верите спросите психологи из америки составили психологический профиль женщины которая не задержится в одиночестве оказалось все дело даже не в характере, а во внутреннем состоянии дамы. Вот кого нормальные мужчины, потенциально хорошие мужья, готовы вести в ЗАГС. Записывайте. Женщина должна быть просто обыкновенная. Что значит обыкновенная? Женщина может быть нереально исключительной, удивительной, волшебной. Но если внутренне она мыслит себя обыкновенной, то ее исключительно становится только заметнее. Следующее. Она должна быть умеющая Показывать свою слабость Потому что сила женщины В ее слабости это закон Каждый может это сказать Рядом со слабой женщиной Любой мужчина становится сильнее Любой А в чем отличие слабой женщины От сильной Слабая не твердит о том, что она слабая Она не суетится Просто смотрит на мужчину Как на того, кто априори сильнее А вот сильная женщина при любом удобном случае, доказывает, что она сильная, конкурирует с мужчинами, с женщинами, ставит всех на место и объясняет, каким должен быть мир. Следующая женщина это должна быть она как хороший бухгалтер. Это та, которая знает, к примеру, что где дешевле, но ценит качество. Та, которой можно доверить семейный бюджет. Та, которая не транжирит почем зря относятся к вещам очень бережно, принимает решения очень взвешенно. Следующее, она должна уметь очаровывать. Главное очарование женщины это когда она естественно непредсказуема в выводах, в своих женских выводах. Потому что логика женских рассуждений завораживает мужчин. Потому что это недоступный им способ мышления, ведь у женщин немного по-другому устроен мозг. Там связи. Многополярный. Умная, то есть достаточно умная, что не выставляет свой ум на показ. Объясняю. Есть три уровня общения: внешний, внутренний интеллектуальный, внешние темы о природе, о погоде, Внутренние тема чувства и эмоций. Но интеллект это тема игра. Что, где, когда. Так вот, умная женщина говорит с мужчиной, о чайках, о шторме, какие там вкусные морепродукты со спагетти и все. С чувством юмора. Обязательно чувство юмора должна иметь, потому что важно понимать, какое чувство юмора имеется в виду. Во-первых, умение понять и оценить его шутку, посмеяться над ней. Во-вторых, умение так потрунивать над мужчиной, чтобы звучало как э, заволерованный заволи, комплимент. Вот так. А если женщина шутит и все чаще о себе, о других, о чем угодно, кроме самого мужчины, она стремительно теряет очки, как бы остроумна она ни была. Женщина должна без фанатизма относиться к своему делу. но не любит мужчины крайности. Могут мечтать о подобии Мерлин Мэ Монро, например, о а жениться на той, которая покажется им надежной женой и цельной половинкой. Есть одна певица, не буду называть имя. Змеитая певица, которая зашла в финал проекта Голос. Очень любила после шонную тусню. Была до голоса в отношениях. После сильно впала в депрессию, когда с ней расстался лучший мужчина в ее жизни, который был до этого шоу. Женщина также должна быть неопытная в сексе. Мужчины спят а, с мастерицами вулбилдинга Или как он? Вулбилдинг, да? Правильно, вумбилдинга. Или, например, орального секса. А женится совершенно на других. Любому мужчине, как бы он не был влюблен, больно даже допускать мысль, что он 10 или 15 -й. Девушки, женщины, я желаю стать вам хорошей женой. Смотрите заново это, этот ролик. Что значит... Хорошая жена. С вами был Гарри Маркелов, который учит женщин становиться счастливее, хорошо понимать сначала себя, а потом окружающий их мир мужчин. Всего хорошего, до скорых встреч в новом видео.